Приветствую всех! Вчера мне скинули ссылку на очередной шедевр Афонки Астраханского, известного вам под именем Грешник. И название у шедевра такое громкое. С луной на шаре большие проблемы. Да что вы говорите, Алешенька? Мне хватило минуты просмотра, чтобы понять, что ты, Алеша, во-первых, криворукий и напрочь не умеешь снимать своей камерой, а во-вторых, лжец, но это ни для кого не новость. Давайте-ка посмотрим, что же там Алеша такого опасного для шара нашел. Берет Алеша своими кривыми ручками камеру, делает вот этот кривой снимок, сравнивает его с неправильно сделанным скриншотом из Stellarium и делает выводы. А программа-то врет, не сходится тут у вас ничего с наблюдениями. Ты уж определись, кстати, не так давно ты говорил, что все эти программы специально подгоняют под наблюдение, а тут ты сам себе противоречишь. Но не будем отвлекаться. Ну да, если посмотреть на это, то действительно кажется, что что-то не так. Но если вспомнить, что Алеша у нас криворукий и не может ни в камеру, ни в фотошоп, то лучше давайте-ка повторим все своими руками. Начнем со Stellarium. Выставим дату, время, местоположение. Смотрим. Вроде то же самое. А если выключить засветку от атмосферы, так-то лучше. Сохраним этот кадр. Теперь разберемся с кадром Афоньки. Наверное, не я один тут вижу сильный смаз и пересвет. Давайте-ка поработаем с яркостью, контрастностью и балансом света и тени. Если несколько раз прогнать фото через настройки, получим это. Видите, как сильно смазывался луна? Продублирую картинку и сделаю наложение ровного круга поверх фото. Все, что выходит за его пределы, результат сильного смаза изображения. А теперь поработаем над скриншотом из Теллариума. Сначала подгоним по размеру под фото. Зеленые линии я сделал для ориентира. А теперь сдвинем пороговое значение света и тени, чтобы повторить условия снимка слева. И что же у нас получается? А получается, что картинка из стеллариума полностью соответствует реальным наблюдениям. Если, конечно, эти наблюдения сделаны не такими кривыми руками, как у тебя, Алеша. Грешник, я знаю, что ты посмотришь это видео. Вопрос к тебе. Найдешь ли ты в себе смелость признать, что ты криворукий лжец? Выпустишь видео с извинениями перед своими зрителями и признанием, что ты облажался? Кстати, говорят что ты тут опять в мой адрес что-то тявкать начал. Не хочешь мне это все непосредственно сказать? В Скайпе или Дискорде один на один. Поговорим предметно, кто есть кто из нас. Если готов и не боишься, выходи на связь, обсудим дату, время. Я скажу свой Скайп или сервер на Дискорде, куда ты придешь и отстоишь свою честь, если она у тебя есть. На этом я заканчиваю, дорогие зрители. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.